Как создать блог? С чего начинать? У меня огромное желание обучиться и начать вести бизнес в интернете. А, ну, знаете, вот то заявление, что вы хотите создать блок и показывать, что вы полный профан. То есть... На самом деле, для того, чтобы начинать бизнес в интернете, не нужно никаких блогов делать для начала В дальнейшем вам нужна эта платформа, как эксперты, как авторитеты в своей, своей ниши, потому что это увеличит ваше влияние на рынке. Но для начала в эти дебри даже не смейте лезть, ребят, никто из вас, никаких блогов, никаких сайтов, да ну, да, ну нафиг, вы что, вы только будете тратить на домен, вы будете тратить на хостинг, вы будете голову ломать, а как это оформить, а еще надо на дизайнера, ну то есть на человека, который сайты строит, программиста, чтобы сделать этот блог более-менее нормально, а, и все, да, то есть, ну, ну сделали вам блог, а что дальше? И что дальше? Да, то есть у меня то есть продукт, да, то есть он там, тот, кто быстро принимает решение, может там, подписаться на мою воронку и а, за трое суток забрать этот чек-лист за 7 долларов. Да, там я рассказываю, как правильно его создать и как его правильно монетизировать. Но если вы только начинаете, ребята... Без блогов, без сайтов, без лендингов Можно выйти на штуку, на две штуки баксов Работая через интернет, только через социальные сети Имея свою группу Ребят, группа и паблик это замена вашего блога для начала Потом, когда вы масштабируетесь да, То есть вот возьмите одну социальную сеть И относитесь к этому как к вашему блогу да, То есть полная ответственность С полной монетизацией, с полным привлечением туда Кандидатов, подписчиков и много многое другое вот потом фейсбуке э, создадите и когда вы захотите влиять на всю там например весь интернет в целом в интернете яндекс google конечно вам тогда нужно будет создавать сайт либо блог но это знаете это вот как последний этап последний этап но для того чтобы зарабатывать 100-150 тысяч россии достаточно иметь свой блог э, в виде группы ВКонтакте например и потом перевести его в паблик да чтобы в подписчиках ваш блог светился и, как говорится, органический трафик шел. Поэтому начните с блога, вывести опять же свою целевую аудиторию, потому что создать блог и вести его тоже нужно знать, для кого его вести. Поэтому я вас избавил от кучи технической мороки. Просто подготовьте группу и ведите ее для своей целевой аудитории, давая кучу ценности. Научитесь рерайтингу, да, то есть если у вас проблемы с тем а чё же дать своей целевой аудитории опять же повторюсь вам поможет э, моя техника моя аббревиатура и оо тому чему обучаетесь свою аудиторию если это ваша целевая аудитория тем самым вам не, у вас никогда не будет проблем э, с генера, с генерацией контента нужного необходимого контента который, э, за который вас будут благодарить благодаря которым вас будут возвышать как эксперта а, вот Поэтому э, начните с своей группы и начинайте генерировать контент для своей целевой аудитории. И, конечно, изучите копирайтинг, э, это как параллельно, почему бы и нет, э, призыв к действию, разные технологии воплечения на консультации, э, трафика. То есть, ну, конечно, интернет-маркетинг, интернет-бизнес – это несколько сфер деятельности в которой я, кстати, вот буду вот всей сфере деятельности обучать своей мастер-группе годовой. Ребят, я запускаю свою годовую мастер-группу по очень смешной цене, да, то есть она дешевле а, моего, моей куч-группы, то есть, представьте, годовая работа дешевле моей куч группы на 2 месяца. Поэтому, но эта смешная цена будет только для первых 50 человек. Если вам будет интересно узнать какую-то подробную информацию, После трансляции напишите мне в личное сообщение, я вам скину какую-то информацию, чтобы вы посмотрели и убедились, что вы действительно хотите в ней быть. А вы, если честно, хотите в ней быть, если вы... Полностью осознаете, что вас ждет. А вас ждет полное продюсирование, если вы этого захотите. И, то есть, шутка продюсирования это когда я вас беру и делаю из вас эксперта, выстраиваю под вас воронку, и э, просто-напросто вы становитесь красной точкой на своем рынке. То есть, вы практически ничего не делаете. Ну, как ничего не делаете? Делаете. Вы обучаетесь, ну, в первую очередь, это мастер-группа, там будет какой-то апгрейд, если вы захотите. Если нет, то у вас все равно будет мастер-группа, на которой вы еще сможете зарабатывать, благодаря моей помощи. Вот, потому что база знаний будет просто феноменальная. Так, четвертый вопрос. Как научиться грамотно писать по